В директ у меня уже несколько человек спросили, можно ли повторить такой популярный дизайн аэрографом. Мало ответить, я покажу. Не только можно повторить, но сделать его еще круче, без лишних утолщений и намного быстрее. Я покажу два варианта, на белом фоне и на нежно-бежевом. Для первого варианта я беру за основу бежевый цвет. И края буду окантовывать желтой и неоново-розовой краской. Вначале беру желтую базовую краску, она очень яркая, и окрашиваю лишь края, края нашего ноготка. Решила окрасить по диагонали торец и боковую сторону. Другую боковую сторону и у кутикулы я окрашу неоново-розовой краской. Она ложится очень плотно и не нужна никакая белая подложка. Легко, просто и без каких-либо утолщений молочными базами. При этом этот дизайн аэрографа можно делать на любом фоне. Для следующего примера на белом фоне я беру фиолетовую пастель и зеленый неоновый. Фиолетовым цветом окрашиваю в зоне кутикулы и немного по боковым сторонам, а зеленой фиолетовой краской уже свободный край фиолетовый прекрасно сочетается с любыми неоновыми зелеными и желтыми вот что у меня получилось можно на этом остановиться но я продолжу есть идея на палитру капаю пару капель черной краски макаю в нее кисть для чистки аэрографа и разбрызгиваю краску с кисти на свои получившиеся фоны и вот получился какой дизайн вполне в современном стиле а вот сколько вариантов я сделала для новых идей. Такой дизайн можно оставить как самостоятельный. А можно добавить стемпинг или аэрографию на ваш вкус. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и сохраняйте.